Как с помощью закаливания горла вылечить аденоиды? Наверняка каждый из вас знает хотя бы одного человека, у которого раньше часто болело горло, и этот человек вылечил это горло мороженым. Действительно, таких историй много, и существует определенный способ закаливания горла, если горло часто беспокоит, и этот способ очень хорошо помогает. Но что очень важно? Важно, что аденоиды по своей сути это практически та же самая ткань, тот же самый орган, как и гланды, только находятся они в том месте, где нос переходит в горло и механизмы по лечению и профилактике они тоже похожие и самое главное что вот этот вот лечебный принцип закаливания горла он подходит и для аденоидов что происходит когда мы Пьем холодное, если мы к этому не приучены, либо кушаем мороженое. Наше горло, особенно если мы часто болеем, если ребенок часто болеет, начинает стрессовать. То есть это идет стресс для организма. И идут определенные зажимы в организме. Также эти стрессовые реакции вследствие тех же самых зажимов, да, они ухудшают кровообращение в области дыхательных путей. Поэтому иммунная система начинает работать менее эффективно. И если в этот момент на ребенка попали вирусы или микробы, если у него есть очаг хронического воспаления в носоглотке либо в горле, то идет обострение, ребенок заболевает. Теперь внимание! Секретный секрет. Если мы холод помещаем в полость рта, то есть берем в рот что-нибудь холодное, и держим там этот холод 10 секунд не проглатывая, то идет обратная реакция, идет определенный рефлекс, и сосуды дыхательной системы, дыхательных путей, они открываются и улучшается кровообращение дыхательной системы. Тем самым работа иммунитета оптимизируется, улучшается. И это обладает лечебным эффектом, даже не профилактическим, а лечебным эффектом. Это способствует тому, что очаги хронического воспаления начинают рассасываться. Поэтому, зная этот секретный секрет, мы его можем применять не только для лечения тех детей, у кого часто болит горло, но и для лечения тех детей, у кого есть проблемы с аденоидами. Перейдем к самой технологии. Технология достаточно проста. Основной принцип я вам уже рассказал. Помещаем холод на 10 секунд в полость рта. Грубо говоря, просто считаем от 1 до 10. И только потом мы можем... Проглатывать. И без разницы какой этот холод. Чаще всего мы действительно используем мороженое. Достали пачку мороженого, взяли одну ложечку, взяли в рот, до 10 посчитали и проглотили. У некоторых детей есть противопоказания к молочным продуктам. Например, аллергия на них может. Или просто ребенок не любит молочные продукты и мороженое. Тогда мы можем воспользоваться любимым соком ребенка, замораживать его в формы для льда по 5 мл в каждую дольку. После того, как мы заморозили, достаем один такой леденец замороженный и начинаем его рассасывать. Если такой способ тоже не применим, то мы можем, самое простое, это взять обычную чайную ложку и поместить ее в обычный холодильник, не в морозилку. В холодильник, где 5-6 градусов, охладилась ложечка, достали ее и вроде к ребенку на 10 секунд. И чем-нибудь его мотивируем, то есть или в какой-то игровой форме, либо там за какую-нибудь, не знаю, вкусняшку или что-то на 10 секунд помещаем в полость рта. Но, конечно, более эффективное это какой-то продукт, да, то есть, чтобы ребенок именно привыкал к прохладным продуктам для того, чтобы, когда он с ними сталкивается, с обычной комнатной температурой водой либо там с каким-то йогуртом из холодильника, чтобы его организм на это не стрессовал. Следующий принцип. Выполняем данную технологию закаливания, данную процедуру ежедневно на протяжении не менее 40 дней. Во-первых, вот этот продолжительный лечебный эффект на протяжении 40 дней он медленно-медленно но восстанавливает аденоиды. Во-вторых, формируется новая нейронная связь в головном мозге и горлышко уже на холод, оно не стрессует, в том числе на холод на улице. Поэтому делаем процедуру каждый день, не пропуская на протяжении минимум 40 дней. Часто задают вопрос, а когда можно начать закаливание горла? Я рекомендую начинать, когда ребенок не болеет, если у него идет из обострения в обострение, прям только обострение стихает, начинается следующее, вот когда стихает очередное обострение, и начинаете вводить эту методику, потому что она обладает на самом деле лечебными свойствами. Второй вопрос, который мне часто задают, нужно ли отменять эту технологию, если ребенок заболел. Так как эта технология обладает лечебным эффектом, то отменять ее, если ребенок заболел, не нужно. Отменяем ее только в том случае, если ребенок себя плохо чувствует, если он лежит, если ему действительно тяжко, но тогда его заставлять не нужно. Во всех остальных случаях мы продолжаем использовать эту технологию. Ну и третий вопрос, который мне задают, можно ли... Не один кусочек мороженого, а больше. Да, то есть, когда вы к этому готовы, когда ребенок к этому готов, начинайте всегда с одной ложки. Дети, они часто готовы съесть сразу пачку. Вот. Но постепенно можно количество этих ложек, да, то есть, количество этого мороженого, этого фруктового сока увеличивать. Но каждый раз, каждый глоток, сначала 10 секунд подержали во рту и только потом проглатываем. Я вижу очень хороший эффект от данной процедуры у детей, у которых есть проблемы с аденоидами Вижу, как это... Это хорошо помогает но мы конечно используем целый спектр оздоровительных методик и если вы устали вот от этих проблем с аденоидами если вас пугает операции если вы не хотите ее делать если вы устали от этих обострений на каждое обострение уходит куча вашей энергии и вы хотите действительно стать родителями здорового ребенка у которого нет проблем с аденоидами то вы можете пройти полностью вебинар курс который называется «Как самостоятельно вылечить аденоиды ребенка за один месяц». Кроме всего прочего, получаете чат поддержки со мной в течение двух недель. Но самое главное, что эффективность данного вебинара курса порядка 60-80%. И кроме того, что уходят проблемы с аденоидами, улучшается, оптимизируется работа иммунитета, и ребенок болеет гораздо реже. Уже не каждый месяц. Они а чаще раза в квартал. Алена пришла на курс с ребенком 5 лет, каждый месяц болели: постоянный храп, сопение, постоянные насморки. Прошли этот вебинар курс: во-первых, нашли причину, добавили оздоровительных методик, и все получилось. Ребенок теперь здоров, мама спокойно ходит на работу не тратит энергию на вот эти вот бесконечные обострения, потому что ребенок теперь болеет не чаще, чем раз в 3 месяца. Поэтому и у вас все может получиться. Переходите по ссылочке в описании, либо вот здесь вот сейчас будет ссылочка на мой сайт, там тоже можете найти информацию об этом вебинаре. Лечитесь правильно и будьте здоровы! Ваш доктор Храбров.